Так, так, так. Сегодня мне надо для моей важной миссии. Так, все, я сразу ушел с дома, чтобы мне никто не мешал. Ой, есть... Так, сразу здесь и трансформи... привет, привет. Ой. Привет, а где привет? Дикий, привет. давай. Ой. Мне послышалось? Так. Будем боро... А вот он, талисман. Так, Откачусь. и морковки возьмем. Внутри хватит, Откачусь. ладно. Так. Зачем трансформироваться? Извините, я Откачусь. забыл то, что у меня нет. Прячься. Откачусь. Так. Лав. По часовой. Откачусь. Откачусь. Так, теперь мы сейчас залезем Откачусь. наверх. У У тебя есть? И надо использовать силу мою. О, Перено. Так, нара. Так, все, вышел. Да. Так. Так, потом закроем портал. Я из будущего взял себе два талисмана. Это Ой, лошади Баник. и Баникс. А, да, привет. Здравствуй. О -о -о. привет. А, а, как твое имя? Баникс. Баникс. А, да, привет. привет. А, да, да, привет. привет. Стёп, мне пора там? идти, а. мне там дела. Мне делала, Он на фотосессии. Да ладно, пойду скажу. И... Ладно, я пойду поплавать В тессе, я вижу. Так. Ал да, ⁇ суперкот, срочно нужен ты. Приходи на крышу от я тебя жду. Еще <звечный> какой-то... пора перевоплощаться. Лаг, когти. Так, а мне надо стать а кем-то другим. Сообщение. Так, а найду, так, так, О, дики, давай Слав, прячься. Да. Так, теперь идем на крышу. День. День. День. День. Опаздываем чуть-чуть. Сам позвал и опаздывает. О, привет. привет. Ничего не опаздываем. А Слышим. Так, мне тут надо. Я клевер. Это сильный талисман. Который может путешествовать тоже по прошлым измерениям. Ла-ла-ла. Вот такое. И у него есть своя шкатулка. Но там, конечно, не настоящие талисманы. Там просто их копии с силами фальшивыми. Которые работают через раз-то-два. Вот поэтому я сходил... Баникс сходил в прошлое... В будущее, точнее. Взял талисман для тебя. Oh спасибо и такой же а. будет у меня так вот тебе морковь а мне надо тоже яблоки и да. морковь встретимся на крыше в объединении да мне тоже надо встретимся на крыше в объединении <связь> тики тики Так, дикие, дикие, калки, тройная трансформация. Фу, сделал тройную трансформацию и посмотрите, какой я качок. И во мне три талисмана. Ты, где же ты, мой мистер Баг? Нет, мистер Бага. котик не должен грусить. Здравствуй. О, привет. О, на тебе тоже он сидит классно. Кстати, я что не знал, что у меня изменяются волосы, когда я перевоплощаюсь. Ну это зависит что такие от. Там? Что такое? Спускаемся, что открывай бак? свой зонтик, открывай зонтик, и спускайся со мной. Боже, Здравствуйте. О, привет, я Пинибак, а это а, а, Черный Кролик. Черный Кролик. Это талисман, encouragement... это талисман кролика и суперкота в объединении. А это талисман талисманы мистера Бага, кролика и. А откуда вы два талисмана кролика? Один из будущего, один с настоящего. Так же, как и талисман. Да. <зрос> <_ Started divorcedoro> <з motion> <McG> Dynamic. да. И как и талисман Лошади. <portfolio> Лошади, да. Bada, так, ну мы с тобой такие классные. А теперь нам надо с тобой идти в прошлое. Нет, не в прошлое. Нет, в прошлое. Найти талисман клевера. Взять его. И тоже, чтобы ты, Суперкот, объединил сразу три клевера. Баникса и и Суперкота. Ты объединишь трое. И мы будем сражаться против Клевера. Ну и против а, Бражника. Не уверен, что это будет просто, но мы справимся. Это все будет просто. Просто... Просто... О, Пигелла, привет. Привет. Пигел. Точнее. Что? Что ты так смотришь? <с rabia> что короче, случилось? нет времени. Давай, пошли. Что с ним? У него глюки? <Susan> ладно forge, ладно код это так супер кот Я мы тоже. отправимся когда когда мы отправимся с тобой либо мы отправимся сегодня либо мы дождемся Шост, у тебя крыша ей да, не это человек, mm. едет Кстати, можно дракона объединить mm. с каким-нибудь талисманом из будущего. Не знаю. Единственное, что я знаю, это можно его с леди Баг объединить. Mm. Но тогда будет, наверное, тебе плохо. Э, yeah. с... mm. Если много талисманов объединять. Mm. Mm. Что Отправляемся? Mm. Ну, так... Так пойдем да. на крышу. Ну э, я ведь еще недостаточно взрослый. Получается, мне придется перезаряжать свой талисман. В какой-то момент у меня. А я могу свою, ну, кстати, Прости, не Ему нет. плохо, поэтому я открою сейчас нам. Дракош, так, все нару. Сейчас прыгнем с тобой и решимо а что-то нет так все мы сходили в прошлое взяли талисман клевера и ты объединишься потому что я не буду объединяться с четвертым то с ума сойду хотя нет давай ты давай. ты объединишься я смотрю и потом идим отпора клевером но, мне кажется, сейчас мы недостаточно подготовлены. Мне кажется, это сделать чуть-чуть попозже. И, Ты более, иди, готовься. Когда... Встретимся завтра на этой крыше. Все. Ладно. Так, Поехал. а я пока детрансформируюсь. Детрансформация. Так, молодцы, Икванниц, вы хорошо справились.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 Нифокс зовут как Ладно, я сижу здесь.